– Здравствуйте. – Здравствуйте. Так или еще не начали. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 26 января 2018 года. Канал «Народовластие», программа «Плохие новости». Я Вячеслав мальчик со мной в студии Станислав. Вот у нас а, наверху две строки. Первая – это на помощь политзаключенным и их семьям. Те деньги, которые вы а, за сутки собрали, мы уже успели им передать и передали они большое спасибо. Я думаю, отдельно сделают заявление персонально, потому что, ну, в общем-то, семьям деньги, вот эти деньги, которые вы собрали за сутки, их передали семьям. То есть, там, может быть, немного, за время прямого эфира собрали семь с чем-то, ну и потом еще добрали какую-то сумму. Потом, значит, понедельник, скажем, общий итог и кому что раздали. Так, и... Так, так, звук отличный, пишет, ну, все, классно, очень хорошо, спасибо большое. Значит, у нас Рафаэль, вот я писал, говорил, что письмо нам прислал, там я не прочитал лозунг, который он придумал, «Некрофилы выбирают Путина», имею в виду, что политический труп, так что вот я огласил это. Лозунг, значит, тут вот написали, что Ефремов, оружие 2018, там что-то в последнем концерте говорили про 5-11, я, я не слышал. Надо где-то ссылку дайте, чтобы посмотреть. Нам сообщили, что вода кончилась в Омске в Чебоксарах и еще в нескольких городах России. У нас и воздух так кончится, будем терпеть Уникальная совершенно ситуация, то есть, взяли воду, отключили, говорят из-за морозов там порвалось, я не знаю, что впервые в Омске такой мороз, или там в Чебоксарах такие морозы, впервые мы и худшие времена переживали, ничего, ничего не рвалось. Вот. И что-то странное не, Неожиданно ситуация. наступила осень. Мне кажется, это не с этим связано, что-то как-то, мне кажется, это на это просто спихивают. Также сообщили, что в Чебоксарах начали менять кольцо автострадное на перекресток. Уникальная совершенно вещь, то есть Европа освободилась от большого количества аварий благодаря тому, что нет перекрестков, есть только кольца. Да? А в России решили пойти своим путем. Но Медведев сказал, что будет ноль, что к 30-му году вообще трупов не будет. Ну, потому что, наверное, живых не будет, они рассчитывают, что в России живых не будет. То есть они делают все наоборот и хотят снизить... А аварийность. Как? Я не знаю, это вот загадка. Причем специально, что ли, делают? Ну, у них же независимость языка от мозгов. Ну, Поэтому да. одно дело то, что они говорят, а другое дело то, что они хотят. Хотят они совсем другого усидеть и больше им ничего не надо. Вячеслав, мой друг уехал в Судан, скажите пару слов. Ну, в Судане были крокодилы, что сказать, в Судане с крокодилом стало плохо после создания Османской плотины. Сейчас создадут плотину в Эфиопии, и Судану вообще тяжко станет, потому что я, я вообще не понимаю, представляешь, то есть получится... после создания Сванской плотины Судан затопило, то есть оттуда море фактически вышло, да, вот из-за разноценности. Аку, акулы синьего. победили крокодилов. <св> <св> Нет, ну я имею в виду не море, а по количеству воды не соленое море, не красное море, туда пришло, по количеству воды стало там море, все затопили деревни, там Судан с Египтом хотел воевать, все там как положено, и теперь еще и будет Эфиопия делать, то есть с той стороны его отрежут, ну там вообще будет стояк полный, то есть вода будет мертво стоящая, зеленая будет ее дофига, не знаю. А я вот вспомнил, мой друг уехал в Магадан, как Высоцкий угу. пел, не по этапу, не по этапу не по этапу, это в Судан уехал, вот и Петербурженко погибла от ожогов при прорыве горячей воды в квартире, то есть вот в Петербурге рвутся, и эти стояки там что -то, тоже, я говорю, очень много новостей, сегодня связано с водой. Мы Москвича обокрали в обменке. То есть пришел человек в обменку, менять ни много мало, 138 миллионов рублей. Ну mm. вот так причем я так понимаю как с тем пакетом то есть уже знали куда он пойдет и наверное навели а там в обменке сидели мошенники то есть уже внутри с самого начала конкуренция была между грабителями и мошенниками кому ну, достанется да. эти деньги да, да он, он значит отдал туда рубли и ему дали доллары е или евро, евро. сейчас я скажу не, не, зачем 4000 евро, а остальные куклы Uh -huh. Все очень просто, зачем фальшивые? Просто дали и все врезанную а резан... бумагу. <coughs> Чувак, в общем-то, попал. И <coughs> автомобиль упал со стакады на западе Москвы. 10 машин а, также под Москвой а, влетели в яму с арматурой и лишились колес. Такая классическая ситуация, яма, тут торчит арматура, попадаешь, колесо сразу рвется в хлам и следующий. Потом при взрыве газа в Черняховске пострадала 80-летняя женщина. То есть, вот видите, продолжаются у нас взрывы газа. И сегодня, 26 января, я опять напоминаю, столетия столетия карпатского гения николау чаушеску очень важная дата для понимания вообще процессов которые да, происходят в мире то есть сто лет назад родился николау чаушеску и в простой сельский парень да, который потом прошел через лагеря прошел через антифашизм и вроде должен был бы стать приличным человеком, но человек звезд с неба не хватал. А после того, как Георгий Деш помер, нужна была компромиссная фигура, потому что в партии две группировки бились за власть безумно. Они говорят, ну это лох все равно, серенький, моль. Понимаете, вот как история повторяется, хотя он не был моли в том виде, в котором, мол, Путин, да, он все-таки через лагеря прошел, через антифашизм, там и так далее. Но это через питерские подворотни, ну, через да. бригады, через преступность и, и, в общем-то, Николай Чаушеско устроил такую диктатуру в Румынии, что, наверное, позавидовали бы многие, диктаторы 20 века. Ну, Пиночет, я думаю, с Франка точно бы позавидовали. страшную диктатуру, которая кончилась, мы знаем, его расстрелом. То есть, в девятом году, 25 -го декабря, его шлепнули вместе с его супругой. Я напоминаю, что Николаю Чаушеску звали полноводный Дунай разума. Карпатский гений. Новый Влад Цепеш. Блядь, как его только не звали, источник нашего света, герой из героев, как работник из была... работников, первый персонаж в мире. Обратите внимание, на кого очень похожи? Первый персонаж в мире, только что вот выступал э, Песков и рассказывал про то, что... Путин не с кем сравнить в мире, но он первый, он работник из работников-то тоже он вполне сравним. Но, да. И почему и Чаушеску тоже сравнивали, да? Да, конечно, Чушевскую и сравнивали. Почему? И Карпатские гений, и так далее. Вот а, до конца своих дней чушеску верил, что народ его реально поддерживает. Вы же помните, 21 декабря 1989 -го года чушеску собрал своих сторонников. Их собралось сто тысяч. Когда он вышел на балкон, он очень сильно удивился, потому что они начали вдруг сторонники переобулись, начали свистеть, орать, уходи, Тимишуари, Тимишуари кричали они, как раз в Тимишуаре поднялся метеж, подняли его эти угольщики. Да. Причем, я говорю, ну здесь мы поговорим на эту тему сейчас, потому что тема вообще очень интересная, тема Чумшеска, очень она похожа на тему Путина. То есть пришел Гу человек, на... начал что-то делать такое, вроде как, как всем показалось нормально окончилось а тем, что свою собаку назначил полковником присвоил собаке звание полков то есть уже уел до такой степени от безнаказанности, что уже мог делать, позволить себе абсолютно все, а его гэбуха который называл секуритат и в общем-то уничтожало любого кто откроет рот мы помним, как во времена Чаушеску рассказывали о его особенности, о том, что его там Господь хранит. Ну и действительно, человек, который прошел через концентрационные лагеря и остался жив, бежал из тюрьмы и не был убит, упал на самолете, вал перед внуково, да, когда люди погибли практически весь экипаж и остался целым, невредимым даже, представляешь, хотя другие члены ЦК разбились в лепешку. То есть это говорило о том, что ну, все-таки есть какой-то перс судьбы. И, возможно, когда вот он пошел не по той дороге, вот это очень важный момент. Тогда, может быть, в 1974 году, когда он придумал, что надо стать президентом, помимо того, чтобы возглавлять партию, или позже, когда уже совсем все, дошел до ручки и начал там собаку возить на лимузинах. В общем, всегда нужно... Как бы такие вещи изучать очень-очень важно, особенно для понимания ватников. Ведь в Румынии же тоже были свои ватники, которые говорят, Ты посмотри, это же Дунайский там этот Карпатский гений, да, Светоч разума там и так далее. И, конечно, очень важно, что Путин идет тем же путем, даже в мелочах. Но посмотрите, в 1977 году а, начались протесты, первые протесты в Румынии, из-за чего? Из-за повышения пенсионного возраста. Ну, прям под копирку же пидорас все делает, я не знаю почему. Ну, сверху один тот же руководитель, дьявол да, у них Представляешь, одиноко... вот одиноко... абсолютно под копирку. У да. того не получилось, ну, давай еще попытку. Ну, ну да. Ну, я... У него дерьма такого много, расходного материала. Расходного, Расходно, да. да. Так что я напоминаю, что события-то 89-го года начались в тимишуаре. Конечно, причина была бедность. Шахтеры работали как папа Карл, огромный рабочий день, там пенсионная э, пенсия, там уже, я не знаю, в каком возрасте, до которого никто не доживает. И тут у них, э, значит, была определенная надежда на церковь, да, они там ходили, что-то были какие-то проповедники, вот в частности, Ласло Текеш, пастор, который связан был с Западом, рассказывал о нарушении прав человека, а Запад мог немножко прижать за яйца Чаушеску, Почему? Потому что Чаушеску все-таки сторонился с Советского Союза. А Советский Союз стеснялся Чаушеску, а Запад немножко его подкармливает, потому что он сторонился Советского Союза. И вот Лас-Лотекиша они, в общем-то, катапультировали из... Угнали фактически из Румынии. Слава Богу, не убили. И тут начался протест. Это была причина, люди вышли, то есть повод был, люди вышли, а причина конечно, была в другом. И когда они вышли, они увидели, что нормально, что у нас много, что, оказывается, не все любят дунайского гения, там этого, карпатского гения. И пошли, пошли, и пошли. И 21 числа, когда он прилетел из Ирана, он уже был не тот. То есть, увидели, что король-то голый. Король голый. Да, он выступил там с балкона, его освистали, и он ушел. ушел, Отдал армии приказ давить. А армия не стала давить. И тут началось вообще всего самое веселое, потому что... Дальше через 4 дня, до да, 25 числа, после этого митинга, когда у него была 98% рейтинг, полная поддержка. И когда рабочие из мишуары пошли и вбросили войска, которые должны были их остановить. И мы видели это по телевизору в то время, как это происходило. Происходило это так. Стояли солдаты с оружием, и как в фильме Вендета, в эту Вендета люди шли на них, а они ничего не делали. Вот как они с оружием стояли, так люди, сквозь них поток так и прошел. И ни один солдат даже не пошевелился. А оно, то, что нам показывали, потом оказалось, что нет, не совсем так. Солдаты пошевелились и примкнули многие и пошли на Бухарест. А в Бухаресте были свои солдаты, которые начали мочить тамошних ФСБшников секуритату. И, в общем-то, все началось очень красиво. И в результате чумшеску вынужден был катапультироваться, да? на вертолете его поймали, его судили, значит, на территории воинской части в Таргавишсе его судили быстро, правда, 90 минут и все, и к стенке но чуть меньше, даже 90 минут. Тогда, я говорю, я очень сильно был возмущен, что же, как же народу не дали возможность осудить злодея и получить достоверные сведения его преступлений. А уж тем более я считал, что его ни в коем случае нельзя расстреливать, потому что ну вот так, вот так. И вот сейчас, по прошествии времени, видите, я переосмыслился Я считаю, что все было сделано абсолютно правильно. И поэтому сейчас в Румынии так сад. Потому что они понимают, что за 90 минут осудят и поставят к стенке вместе с твоей бабой. И когда они знают, что вот у них это было на глазах при жизни, то на очко жим-жим. Не каждому хочется быть тем самым коррупционером, злодеем, диктатором, там, собаки, чтобы были полковниками и так далее. Самое смешное, что Чимшеску очень сильно рассчитывал на десантников, очень любил он десантников. Вот когда пришло время расстреливать Чаушеску, а это была именно десантная часть, десантники построились в очередь. Кто будет приводить приговор в исполнение? Нужно было всего 4-5 человек, желающих расстрелять Чаушеску вместе с его бабой, было более ста. Прям таких, которые вот. Ну и остальные, я думаю, не отказались. Вот там, я не знаю, как уж они тянули на спичках, или там завтраки с обедами предлагали, чтобы была возможность расстрелять. То есть те десантники, которые Чеушевску так поддерживали, они вдруг его взяли из пулеметиков и расстреляли. Я к чему говорю про десантников? Потому что меня. Поразил такой твит, который я прочитал Павла Поповских, это ВДВ, какой-то там из официальных а, этих ВДВшников запаса, ну, который кормится из Кремля, и вот он что написал «Да не все еще, да не, да, не все еще живут хорошо». Но не все еще сделано, и много чего еще надо сделать. Но это не повод предавать человека, который выдернул страну из краха. Надо... Из какого краха? Надо понимать, кто хочет, надо понимать, кто хочет сместить Путина. И это откровенные предатели. Действуют на, на руку США, боятся президента России Путина имеющий, я вот написал для себя дальше, причем получилось, что тем же самым шрифтом. Я написал «Имеющие прошлые любые заслуги за поддержку крысы будут их лишены и преданы забвению». И это совершенно точно. То есть вот я вполне допускаю, что это десантник какой-то заслуженный человек, но он обнулил себя. Человек вот такой заявив, он обнулил себя для России и стал конченным гандоном. Каждый, кто поддерживает крысу, сволочь, будет вместе с крысой, с этой. Так что такие дела. И, и наоборот, и наоборот каждый, кто, может быть, был завязан, там за, замазан и сейчас а, четко понимает, что нужно бороться, что нужно противодействовать, я думаю, что это будет очистительное мероприятие. И люди сейчас в этой стиральной машине отмоются. И это очень важно. Так. вот Борис Гребенщиков меня очень порадовал. Он считает э, нынешнюю ситуацию в России гораздо худшей, чем в годы СССР. Я помните, разговаривал с Макаревичем. Мне очень не понравилось, что он сказал, что сейчас лучше, чем в СССР. Я не был с этим согласен. И вот очень мне понравилось э, высказывание Гребенщикова. А еще он сказал замечательные слова – его спросили, почему его слушателям приходится растолковывать смысл его песен. И он сказал, потому что думать не умеют. Зачем людям думать? Это занятие очень опасное. Большинство людей предпочитает не думать и критиковать за это их я никак не решусь. Те, кто умеет думать, могут получить отдельное удовольствие. Я с ним абсолютно согласен. Очень хорошо сказал Борис Гри... Гребенщиков. Наш, ну, вот, так сказать, привет ему революционный. Да. То, что касается Макаревича, ты говоришь, что Макаревич считал, может быть, ему и лучше было. Ведь он все-таки был обласкан э, любовью публики и финансово. Э, нет, э, Макаревич и... сказал, что сейчас лучше. Чем... Так и он сейчас, я и говорю, что он... Да нет, да он сейчас сидит там в своем это... подвальчике, уныло. И, и все, и в Советском как... Союзе он же не получил бы э, таких ни признаний, ни средств. Он на, переписывали на каких-то кассетах. Э, может не быть знания, ты не застал кажется, как ты, ты застал -то? так все это же было нелегально то есть это не продавалось это и не, это за... не, это не переписывали кассеты кто-то да молодежь его знала но он не имел недостатка тогда не такого влияния а здесь у него все официально пошло поэтому ему то может хуже и не стало но он не думает как народу стало как всей стране стало и что ждет будущее России вот с этой точки зрения конечно как может быть говорить сейчас стал лучше когда сторона пропасть катится. Да, я забыл сказать, значит, сверху у нас вот на помощь политзаключенным заключенным их семьям карточка, а ниже это мейл для программистов. То есть те, кто хочет нам помогать с криптовалютой, с информационным государством, с, значит, интернет телевидением, конечно же, 24 часа вот и пусть пишут на этот. Да, это, очень важно. это очень важно. Сейчас нам нужно огромное количество программистов, э, дельных, чтобы все это написать. Слава. Вот Никола Керченский он пишет, интересуется. А в каком звании лабрадор Кони? Никто не знает. Полковник. Лабрадор Кони. Да, да? конечно, Лабрадор Кони был у Чеушевского, полковником. А у нее тоже Лабрадор Кони а, был. А, Кони нет. Я того, звали как-то по Ворону, черный был. Понятно. А это вот интересуется Лабрадор Кони-то в каком же звании сейчас. А это не знаю. Генерал уж, наверное. Конни померла, наверное. Уж. Да, я. И. Спрашивает, вот ешкин кот, очень хороший, конечно, аккаунт, спрашивает, сдает очень... Правильный вопрос. Помнишь, как в... я робот? А, как... а это правильно. Задавай правильный вопрос. Я ограничен. Помнишь, в ответах? Задавай правильные вопросы. А это правильный вопрос. Вот правильный вопрос. В России, Квете, в 2000 году бензин стоил приблизительно одинаково. Ну, 8 рублей, и 6 рублей за литр. Почему же через 18 лет бензин в РФ стал стоить 41 рубль? в два раза дороже, а Кувейте 19 рублей, и я думаю, и что это риторический вопрос, что можно не отвечать, даже на этот вопрос понятно, почему, ну потому что Путин и его олигархи воры и жулики. Ну хотя бы они постеснялись бы, в России бы оставили цену, народ не грабили, они же ведь грабят на экспорт, ничего не возвращается, то, что они качают на экспорт, все деньги остаются там. И даже те копейки, которые возвращают как прибыль, они опять закупают облигации и размещают кредит за полтора процента, а и эти же деньги берут за пять процентов. То есть разница в 3,5% с этих денег, которые официально российские лежат, они опять забирают. Дмитро Пожарский пишет, десантник Поповских причастен к убийству холдого журналиста. Да, был такое убийство, к которому были причастны десантники, совершенно отмороженные. Зачем они Холда убили, для меня это загадка вот, вечная. То есть каким нужно быть ватник, чтобы убить журналиста, который там оппозиционный. И чё Ужас. Причем я думаю, что сейчас они даже не смогут объяснить, зачем они его убили. Потому что те э, критерии, которыми они так пользовались, они сейчас прям противоположно перевернулись. Но если они тогда защищали истину, как они, им казалось, это была шняга, то сейчас их истина, вот эта путинская шняга, она еще, еще хуже, еще страшнее. Но Поэтому... потом Холдов расследование вел так же, как... Э... Многие другие журналисты Собственно, за это его и убили yeah, yeah. Вот пишут 28-го выйти нужно по максимуму Да, безусловно 28 числа, напоминаем Нужно выходить во всех городах <coughs> Смотрите <coughs> Там и ВКонтакте И в Твиттере сообщения о том Когда, где у вас конкретно В городе собираются Если вдруг там никто не собирается То вы собираете, вы выходите Потому что это очень важно. Вы идете за вашу и нашу свободу, за свободу наших детей, за наше общее будущее, которое у нас украл Путин. Вот пишет Верочка. Наши опарыши, тепло живущие и сладко жирущие, постоянно говорят о какой-то войне. При этом они, конечно, себя не имеют в виду воюющими, они имеют в виду наших сновей, братьев и мужей. Сначала от, отняв у нас будущее, хотят послать их воевать за какую-то мифическую родину. Но родина у нас не мифическая, а самая настоящая, поэтому у нас надо ее, мы должны ее забрать у этих пидорастов, которые вергают ее в войну, крадут у нас средства к будущему представляете вот такие дела Владимир Матв тоже написал очень хороший фактический анекдот Владимир Владимирович а когда зарплаты и пенсии поднимете а я вам про госдолг сша уже рассказал да а о дельте Волги да а о бабушке с дедушкой давно уже. А о сборе биоматериалов, конечно. И про кресты тоже. Да, да, да. Тогда давайте я вас просто расцелую. В животик. Ну да. Это вот. Это точно. Поздравляю желаю. А, слава меня заметил, бура. Пишет, прикольно. 28-го тащить смело всю родню и друзей. Евгений Сизов пишет спасибо. Евгений, да, правильно. Всех, всех, всех соседей, там, я не знаю, собак, кошек, кого угодно. Всех нужно собирать. Всех абсолютно. И объяснять, что это будущее наше. Это наше будущее. вот Наше будущее Россия зависит вот от этого дня и от следующих дней, как мы себя ведем. И вот... Очень хороший видеоролик выложили по поводу фальсификации на выборах. Там сейчас в интернете тысячи роликов, как учителя мерзкие закидывают бюллетени. Такое ощущение, что они спасают жизнь свою, представляешь, вот за эту тварь. И, ну, в основном сейчас последние, конечно, это Госдумовские выборы. И вот они за ядросов туда суют, суют, суют бюлеень уникальная совершенно ситуация можно переписать все абсолютно но они, они еще и суют они переписывают да еще и бюллетени суют то есть вообще выборы никакого отношения к выборам не имеют да. Показали, как московские дворники сажают деревья в снег, чтобы не убирать снег, они его так компонуют, и как будто оттуда растут кусты, деревья, с комментариями очень хорошо. А вот и это абсурд, конечно, но еще более абсурдны те вещи, которые происходят по стране, значит, особенно судебные решения. Вот Значит... Заседание назначено было в Санкт-Петербурге. Значит, суд Петербургский городской суд опубликовал на сайте решение. Динар Дрисов об этом написал по делу, которое на тот момент еще не было рассмотрено, даже не рассматривался, а уже с утра. Было решение, то есть это, э, да. Слав, у меня с вот такая ситуация была. Адвокат пришла в суд переписать, там решение уже по моему делу. Когда они узнали, что она там была, адвокат увидела это решение, они поменяли судью там уже, а уже было готово решение заготовлено. Я сам с этим столкнулся. Так что вот видите, это, как конечно, по 26 марта дело, а уже решение заготовлено, представляете? То есть уже человека можно запросто штрафовать, сажать, расстреливать по этому решению, хотя не было судебного заседания. А вот жители Архангельска оштрафовали за публикацию фото с парада Победы 1945 года. И я дождался, наконец, я дождался, потому что самый мягкий в эпитетах и в выражениях Михаил Ходорковский, который всегда очень мягко комментирует, в конце концов сказал так, я процитирую, что я редко использую нецензурную лексику, но здесь иного слова, кроме охуели, подобрать не могу. Я с ним не могу не согласиться, но этим же словами можно охарактеризовать вообще всю политику России и всех чиновников. Но вот то, что Житель Архангельска Который является нашим соратником Который топит за бойкот Он опубликовал фотографию С парада победы Где несут фашистские знамена Чтобы кидать их к Кремлю И его Судили за Нацистскую символику Вы можете понять Мы Причем достижим. Леонид Волков Интересно раскопал такую вещь Он сразу залез на сайт Министерство обороны увидел там такую же фотографию. Но сайт Министерства обороны никто не штрафует. Мистер организации не признают, как архитектор. Уникально, совершенно уникально вообще все. Прокуратура объяснила, почему в Москве не разогнали стихийный митинг мусульман. Навальный запросил, говорит, а что вы не разгоняете, вы нас разгоняете, а мусульман не разогнали, да? Ему, знаешь, что написала прокуратура, что они не заявляли о митинге, а полиция охраняет только тогда, когда, ну и принимает меры, когда митинг официальный, и... а это был неофициальный митинг, то есть мы дураки, оказывается, все, представляешь, надо на неофициальные собираться, и вроде бы никто не тронет, хотя за неофициальный митинг а, а, у нас людей сажали... Будь здоров. И меня вот спросили, как я к этому отношусь, вот мусульмане могут проводить митинг там и так далее. Ну, во-первых, это а, не мусульмане, а идея была кадыровская, начнем с этого, да? Какие мусульмане? Мусульманы там пересажали, если бы не было под эгидой кадырова, это первое. Второе, на мой взгляд, мусульмане... Иудеи, христиане, буддисты, блин, я не знаю кто угодно Спортсмены, блядь, космонавты могут проводить любой митинг в любом месте, в любое время. Это записано в, в Конституции Российской Федерации в статье 31. Там больше нет ничего, что нужно аптечку, нужно кому-то писать какие-то малявы. Там написано, имеют право без оружия проводить митинги и так далее. Шествия, демонстрации, пикетирование. Поэтому все остальное херня это нарушение Конституции. Конституции то, чем занимается Путин. Он нарушает российскую конституцию. К подростку пришли, который поставил лайк в группе забастовки избирателей. Лайк поставил ним, пришли, родителям стали там Козю-базю показывать, угрожать. это Посудим, посудим, тебя посудят, а ты не ворует, помнишь. Полицейские пришли в кинотеатр Пионер в Москве. В кинотеатре продолжался показ смерти Сталина, у которого отозвана лицензия. И туда во время показа приперлись полицейские народ выгонять. Можете Вы представить. Это вообще, это верх Я цензуры. Не это верх цензуры, это караул вообще просто. Как это можно так сказать? То есть, как говорят, цензуры нет. Вот она в чистом виде, причем она усилена еще вот стражами правопорядка, силовая составляющая. То есть, хорошо, еще там маски-шоу не устроили. Ну, это как с хулиганами, чтобы хулиганов нет. Да, нет, этой да, да. цензуры не будет, когда мы эту корка выкинем. Да. В Сочи врачи, ну, не врачи, там медсестры из больницы 4, номер четыре вывезли на каталке больного и выкинули с другой стороны дороги у гаражей. Видео все есть, туда приехал, люди засняли это, потом пришли, вызвали скорую, приехала скорая, приехала полиция, они все это снимали, вот, и я так понимаю, что если бы никто не заснял, то вот так бы он там и скончался, этот человек». Вот, и такого, конечно, ну, за, послед... за последнее время много таких случаев, но раньше всяко бывало, да, там я помню, как-то в больнице находился году в девятом или в восьмом, восьмом, восьмом точно. Находился в одной очень приличной больнице и видел такую картину, как дождь идет, никого нет, а на каталке везут покойника. Ну, там, как положено, его зашнурили. А двое санитаров, ну, сильно пьяные... А там к моргу спуск очень крутой. И они решили, что, наверное, удерживать его сложновато, лучше прокатиться. Они на него населены и на этой каталке едут, а там дальше все кончается стеной. Ну, в общем, затормозить они не успели. Я не, не понимаю потом, как они объясняли посмертные травмы у покойника, потому что они его расмазали, конечно, на стену. Вот. Ну, это неживым человеком и понятно, что им никакой такой приказ никто не давал. А здесь конкретно исполняли чью-то волю. Ну, говорят, вот сейчас уволили там кого-то или собираются увольнять. И рассказали в, тут же в средствах массовой информации, ну, в смысле, я имею в виду, в интернете люди рассказали о том, что... Недавно в Смоленской больнице умер пациент, которого связали там по рукам и ногам, он кричал, ему было очень больно. Вместо да. того, чтобы безболивающий. Да, да, да, его просто связали, и к нему особо сильно никто не подходил. Поэтому как-то вот. вот так вот получается. И да... Значит, сообщили в интернете очень много сообщений о том, что есть такой повар Путина Евгений Пригожин, и что с ним ни в коем случае, с его фирмами связываться не надо, потому что сейчас идет по всей России тенденция такая, они берутся за все, нанимают, там, являясь подрядчиком, нанимают субподрядчиков и, и никому ничего не платят вообще. То есть и поэтому люди вот предупреждают, пишут друг другу, что с этим пригожным не связывается. Я думаю, что так, так же будет и с Ротенбергами, и со всеми остальными. Они уже понимают, что нужно под, за, под завязку, так сказать, набить карманы, а там трава не расти. Вот Мета Каспийский пишет, Станислав Слава написал на почту развернутое письмо. Ты, пожалуйста, зафиксируй, чтобы мы посмотрели его письмо. Мы в прошлый раз искали и не нашли. А Вот он вот сейчас написал, вот надо обязательно да. посмотреть. Так. И рассказывает о том, как хорошо живется с матокапиталом россиянам. Вот люди сообщают, что любая закорючка и мат-капитал никакой не выплачивают. Вот россиянки не выплачивают мат-капитал, потому что у нее в одних документах фамилия с «е», а в других фамилия с «е». То есть в одних есть точки, а в других нет точек. В результате вот она не получает ничего. Патриарх Кирилл призвал придать особый статус многодетным семьям. Он не призвал дать денег, он не призвал да, как-то решать вопросы финансовые, которые для многодетных семей основные, а призвал дать статус. Я напоминаю, тот самый Кирилл, который в Рождество, отобедал вместе с людьми, которым негде было обогреться в палатке, в палатке, под которую несколько лет не давали места в Москве. То есть под 200 храмов нашли место в Москве. И, и Кирилл ни один из этих храмов не, не отставил в сторону и не сделал, не сделал там ночлежку, странно приемный дом. Нет. Он поставил надувную палатку. Этот человек, да, ну не он него поставил, а по его Команде. И кого-то там накормили, кто мог в эту ночь обогреться. Представляете, в надувном вот этом вот, я даже не могу да, характеризовать. И теперь та же самая ситуация, то есть это тот самый Кирилл, который ни в коем случае не хочет создавать от Румской Православной Церкви медицинские Учреждение, которое любая другая церковь создает по всему миру, недаром символ креста полумесяц, медицинский символ, потому что всегда этим занимались люди близкие к церкви, к вере к, и, в общем-то, к милосердию. То есть, Кирилл не призывает никакому милосердию, не призывает никому помогать, а призывает давать статус. Ну, хорошо, еще не медаль. Такие вот дела. Гундяев, да, вот меня поправляет не Кирилл, а Гундяев. А и фото дня вот хотел я показать, но ну, теперь уже понедельник что ли покажем. Что-то у нас слетело опять все там, э, Путин. Э, обязательно посмотрите. Э, по картин, картинка э, в поисковике Материнский капитал. Э, женщина, э, роженица э, с раздвинутыми ногами, а наверху на балконе, ну там какое-то родильное отделение, один в один, похоже, на э, э, этот анатомический театр. Да, у студентов вот один в один то есть типичный люди стоят сверху и смотрят вниз там как кого то разделывают и вот она рожает а на балконе там с толпой стоит путин и все это наблюдает Надо обязательно эту фотографию показать будет и вот это фото дня считать то есть путин даже родными руководит тут все и пишут что путин 18 лет каждый год едет на один и тот же завод, ездит это в Уфе, производство двигателей для самолетов, там уж больше нет, завода, Под... заводов завода нет. Да, вообще завода никаких нет. нет, поэтому он ездит туда. Вот. И... Интересно тоже, ну тоже фото надо было, и Ильминскую, вот эту рыбачку, которая, ФСОшница, которая везде, то она молится с Путиным, то она рыбу ловит, то она еще что-то делает, и, и эту рыбачку вот показали на этом заводе, где двигатели, там она в робе стоит, она там работает, и так далее. Ужас, что творят они, на этом заводе в связи с приездом Путина всем категорически запретили приносить контейнеры с едой. Представляешь? <coughs> может, запах, запах пельмешек не нравится. Вот. Жуть. Ну, может, бояться в рожу кинуть, там этой едой. А, да, тем, да, да, тем, да, тем, да. яйцами, помидорами да. закидать. Точно, а мне даже голову не пришло. На, на уши там торт наддену. Да. да, точно. Вот в Кремле ответили на вопрос о сроках послания, сказали, да, Конституция не требует точных сроков. То есть ежегодное послание можно делать в любое время. Можно делать еже, э, как на столетие. Да, <laughs> еже столетие да. Да. Раз в столетие. Представляешь? То есть уникальная ситуация, как мы не, нарушаем, мы не нарушаем Конституцию, делая э, э, ежегодное послание в другие годы. Это как? Бля... Представляете, как выворачено? Говорит в Конституции же не написан точный срок, точная дата. Там написано ежегодно Может, ежегодно делается раз в два года, по их понятию, или раз в десятилетие, я не знаю. Они говорят, это не нарушение. И сразу же заявили, что после слов Путина через два часа уже стали переделывать гражданские Ту-160. То есть, этот военный Ту-160 в гражданский. Вот. Пусть мне объяснят, что Путин раньше, вот он с 2000 года, с 99 вернее, сидит даже. А раньше он ничего не говорил, что нужно делать. Ну, говорил, вот ну, если посмотрите, там улучшить благосостояние, увеличить зарплату и так далее. Почему это все через два часа не сделали? Почему вот через два часа, говорят, сделали самолет? Ну, выкатите его, покажите нам. Где он? Этот самолет, потому что специалисты убеждены, что даже вот, э, переделать какую-то советскую версию у них нет специалистов, у них никого у них не нет осталось. Ни мозгов, ни желания, ну, да. ни сил. То есть это болтовня опять. И вот зато в 2018 году пенсии повысят на 30 процентов, но правда прокуроров и А всем остальным на 3,7 процента. И не повысит, а да. понизит. Да, да, да. То есть это прокуроры исследователи у нас с Кайлом там фигачили, создавали все те материальные блага, которые сейчас продает и разворовывает Путин. Вот. И... Журналист Екатерина Гордон отказалась участия в выборах, назвала это фарсом и так далее. Вот. Очень хорошо, если она еще скажет бойкот. Вот слово бойкот ей. Вот совсем мало осталось. Нужно произнести слово бойкот выборов. Все. Больше ничего не нужно. И я могу сказать всем остальным участникам выборов, которые соскакивают и говорят слово бойкот, что они больше а, не гордоны. Да, нам, нам а, от нас, так сказать, полный респект. Самое главное, одно слово надо сказать. Бойкот. Все. И соскочить с выборов выбран избирательный участок для регистрации беспостоянной постоянной регистрации да, то есть они практиковали на бомжей, да, на бомжей нарисовали огромное количество голосов во, во время думских выборов еще* 2011 года потом президентских выборов потом думских выборов* 2016 года и сейчас опять они хотят нарисовать каких то бомжей и эти бомжи будут голосовать. Я думаю, что они огромное количество паспортов заготовили, которые просто выдадут, напишут там любой... То япкин, есть они, япкин, они, япкин, да. Да, они уже по-серьезному собираются. То есть не просто открепительные какие-то... А, Левые, да, они собираются сейчас, огромному количеству людей, просто еще дополнительно паспорта э -э ФСОшникам, которые у них, она и Нет. на заводе может проголосовать, и, и в поле там, и, я не знаю, и в, в, в, в рыбной этой в рыболовецкой бригаде, в общем, везде может проголосовать. Так что надо выдать ей просто миллион паспортов, как это называется, документы оперативного прикрытия, и все. Так что будет карусель из бомжей. Есть ФСБшник. Да, не, ну бомжей там не будет, а будут ФСБшники, которые будут изображать бомжей. Вот ФАС предложил добавить рвотное в спир жидкости, чтобы люди не пили. А что на это скажут Ротенберки? Они скажут, да. вы что, охерели, как же, не замерзай. Они сказали, скорее в еду нам добавят, чтобы мы не ели. Не ели. да, вот это хорошо. Молодец. В Твиттере обязательно напишу и укажу, что это твоя шутка. Блин, точно. Ты сделал. Да. Четыре новых ГОСТа появятся в России. Это э, по гречке, по рису, по красной кре и по сливочному маслу. Четыре ГОСТа. И в связи с этим, наверное, будет всем счастье. Да? У всех будет гречка, э, красный край, сливочное масло. А черную икру они без ГОСТ хавают там. Ну да. В Госдуме им раздают. Ну, вот. и... Ну, как вы думаете, что появится в, в районах реноваций, появятся новые храмы. То есть тот Гундяев, который никак, никак не, не мог да, получить место под одну палатку. И он говорит, а что церковь в палатке-то не ставь? Говорит, да места никак не можем получить. Зато во всех районах реновации они получают места под храмы и так далее. Так что вот я написал, одна палатка для нищих, на которых тратятся копейки, и сотни храмов для народа, которые шкурят на миллиарды. Жуть, конечно. Я вот никогда не призывал а, к таким радикальным мерам верующих. Сейчас мне просто вот стыдно. Не надо платить туда в этой церкви ни цвечки, покупать ничего. Не надо давать никаких денег. И с этого надо начинать. Чтобы он никогда это сволочь не, не поймет, что этот режим не надо поддерживать. Вот сейчас, представляете, люди будут бойкотировать храмы. Надо бойкотировать храмы. Надо, не, ха, не надо туда ходить. Не надо Потому платить. Церковь захвачена, а такой же демоны какие-то. Поэтому это государство российское. Нужно, да, нужно просто дать понять этим ребятам, что не надо все вот в одну кучу сваливать. Если они увидят, что их доходы падают, они быстро риторику изменят. Вы посмотрите. Слыхали, такой же бойкот надо, как вот мы да? бойкот Путину, бойкот выборам. же и Гундяеву бойкот такой же нужен, его этим киоском. Да. Тем более православные знают, что э, любой человек может там молиться, в любой да, месте. да сам по себе и молиться и совершить любой обряд, в том числе и отпивание. Да, если кто-то там переживает из-за этого. За прошлый год реально располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,7%. Это официально Росстат. Путин нам говорил, что доходы неуклонно растут. И Земну, если вы помните и погуглите, в мае он сказал, что доходы россиян выросли на сколько процентов? На 7, на 8. Слава, что? а что происходит? То есть у всех россиян доходы падают катастрофически. Чтобы статистику не портить, он Ртенбергом всяким этим повышает в разы, миллионы платит зарплаты, у него получается, что зарплата не снижается. Да, да, и вот... А... Вот это вот продолжается наезд, значит, на Russian Gate, на вот этого Александра Елагина, редактора и так далее, из-за того, что он вывел Бортникова на чистую воду. И не только Бортникова, но, оказывается, еще, значит, показал собственность Бортникова на 200-300 миллионов рублей Трорецкие, неподалеку от Санкт-Петербурга, и его соседа, то есть заместителя главы ФСБ, генерала Сергея Смирнова. И ни тот, ни другой, собственность, в декларациях не указали. Это та собственность, которую нашли. А представляете, сколько всего, чего у этих генералов не нашли? Так а ты помнишь, у Чайки, когда нашли, так там Ростреестр просто. Засекретил. Засекретили, представляешь, как, да? Да, как и надо. Да, вот Орешкин рассказал, что не дает ему уснуть. И как вы думаете, что не дает? Качество жизни в городах ну, России. России, у него Россия, Россию... да, не дает уснуть. Стоял, Также, я... О народе думает да. вот этот человек. Так что, что, что нужно сделать, чтобы Орешкин хорошо спал? Нужно сменить власть. Орешкину посадить в тюрьму народу сделать нормальную жизнь, и тогда Орешкин в тюрьме будет спать как убитый, и у него нечего будет думать. Ампутировать ему то, что выросло вместо совести, может опять там совесть зародиться. Да не знаю. Я думаю, что хватит и просто тюремной койки. Борис Титов раскритиковал проект Минфина о регулировании криптовалют. Слишком говорит, вы регулировать сильно хотите криптовалюты. Ну, нормально. И вот в Госдуму внесен закон-проект о закреплении крипторубля как платежного средства. Значит, вот крипторубль, это геге, это, это, это все, все остальные, они как бы... Ставит раком криптовалюты, а это как платежное средство. То есть, та, та криптовалюта, которая уж надежная такая, государственная, Путин. Назвали бы Крипто-Путин. Да. путин Криптопут. Да. Криптопут очень хорош. Лили-криптопут. Крыбокрипт. Криптокраб. Криптокраб, <«Хриптокрап> очень тоже хороший. А, да. Путин обсудил с совбезом РФ ситуацию в Африне. И, в общем-то, и подготовку к Конгрессу национального диалога в Сочи. Какой национальный диалог в Сочи? О чем он несет? Сдал нахрен этих курдов, которые сейчас вынуждены воевать с Турцией с такой машиной террористы пишут, атаковали сирийских солдат ракетами и подбили шилку. вот что там происходит, в общем нормально террористы в кавычках себя ведут да? и покойнички которых Путин похоронил и значит в провинции дер обнаружены мины израильского производства. Ну понятно, что Изра... Израиль не будет помогать Башару Асаду, а будет помогать противоположной стороне. Там же не дураки. Курды обстреляли турецкий город еще раз. И Эрдоган заявил о возможном расширении операции в Сирии до границ с Ираком. А почему? Он там вся территория – это Курдистан. Но потрясающая ситуация. Если он дойдет до границ с Ираком, а также получится, что он дойдет до границ с Ираном, потому что Курдистан очень компактный, то он встанет на границе с Ираном на, на сирийской территории и на границе с Ираком. Но с той стороны будет Курдистан. И ничего не изменится, потому что с той стороны начнут пулять. А если это так, то есть если он туда дойдет, то он втянет в эту войну абсолютно всех. В том числе Иран, иран который иран. сейчас сидит и курит. И Путин, придурок конченый, он не понимает, что он творит. Кончится тем, что, в конце концов, э, да, во всем обвинят Россию. Ну, как уже было неоднократно, и будут абсолютно правы, потому что этот мерзавец Вова, конечно, довел до ручки. Да Помнишь, как, как, как я всем расскажу, до чего -то довел э, планету этот фигляр ПЖ, да? вот так и этот фигляр ПЖ тут жутьче вытворяет. А? Только ПХ. А? ПХ. Да, <свят> Вот пишут, что сейчас будут в Израиле изменения технические, связанные с танками. То есть их меркавы вот эти, они сейчас будут там, трансформировать системы защиты вот эти, Рафаи и вот так далее. И что это будут новые неубиваемые танки, в общем-то и старые у них были неубиваемые. Посмотрим. У Израиля не получается арматы. Получается все что угодно, но только не арматы. Да? А у Путина из всего получаются арматы. То есть много шума и ничего. Такие вот дела. И еще интересная тема про Израиль. Нашли останки людей, гомосапиенс, причем на территории, фактически уже территории Европы, и нашли останки, которым 177-194 тысячи лет. И они европеоидные, то есть не негроидные и так далее. Раньше мы помним человеческие останки, такие, которые можно отнести к Homo sapiens, находили в Африке, им было 120 тысяч лет. То есть израильские останки древнее. Интересно сейчас, если вообще по всему миру покопаются, много интересного будет, как когда в Воронеже нашли негроидные останки в городище. Там-то все очень сильно удивлялись. Причем там был как ниже останки э европеоидной расы, потом негроидной, потом снова европиоидной. Так. И, э у берегов Йемена перевернулась лодка с мигрантами, три человек погибло. То есть классика, в общем-то, вот эти лодки из-за отхода к контрацептивной промышленности, они столько людей уже загубили, и, казалось бы, должен быть поставлен вопрос о том, что как-то надо с мигрантами решать, они все равно будут плыть, они будут ехать хоть на бревне, хоть, хоть руками крести. Ну, может быть, как-то общими усилиями проблему снять, но проблема только нагнетается. И вот, допустим, то, что сделал Вова в Сирии с Башаром Асадом, это, я не знаю, 70% проблем мигрантов в мире. Они, они создали 70%. процентов. Может, он этого и добивался, можно от себя отвлечь как-то внимание на мигранты? Вот, Путин заявил, что России дорожит стратегическим партнерством с Индией, но ну, еще бы он это не заявил, когда индусы уже отказались и от самолетов, и от танков, и от всего на свете, говорит, не, ребят, мы как-то будем там посмотреть, что называется, да, то есть индусам можно сейчас отдать что-то даром только, чтобы вот, я думаю, что перед выборами что-то отдадут даром и скажут, что вот Индия Знаешь, купила это, очередную или... там, подводную лодку, я не знаю, там какой-то э -э -э заказ каких-то самолетов, танков, где внутри договор будет написано, что отдадите потом там том, да, угольками. угольками, да. И Госдеп США критиковал планы продажи российских истребителей в Мьяньме. А, вот, и, а в России сказали, что мы не продаем в Мьяньме. Все у нас нормально. Ну, потому что с этой стороны они еще испугались а, мусульман, которых Кадыров так встрепенул, а потом не знали, как mm -hmm. их успокоить. И сейчас, если начнется эта волна, то как, как, а, люди нормальные могут ее оседлать и... Путину, так сказать, вставить в одно место. И ВТБ, я тоже вот видишь, предоставит все-таки, если там Индии, как бы еще непонятно, что там дадут, и Мьянми, тоже, наверное, на халяву все дадут и самолеты, то уже понятно, что вот Хуасин, это китайская компания, причем китайцы, я так слышу, когда они говорят, хуясин! А Этой китайской компании предоставит ВТБ банк кредит 5 миллиардов евро. Миллиардов евро на покупку акций Роснефти. И как это понимать? Подарок? От вашего стола нашему. Ну там сказали: слышь, ты там из избраться хочешь, но ну, это денег стоит. Mm -hmm. А то мы тебе можем немножко мы не американцы, мы можем тебе так помешать. Но это же говорили по-китайски, что вы души. Что там мы прям очень ну, вам бы помогли, но денег надо. И Путин все правильно понял. На 5 миллиардов. Акции Роснефти решил подарить китайцам, представляешь? Ну, а может быть, там владелец скрыт, это офшорный. в Китае, может, это он свои прячет? Там? Китайцы не будут в эти игры играть, mm -hmm. и потом отчитываться перед своими там партийцами, нафига им это нужно? И mm -hmm. кто-то уличит в какой-то э -э игре такой темной, и у них все открыто. Они в своих газетах открыто пишут, что у Путин вор и гнида, и, и mm -hmm. че? ну, нормально. И Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью, то есть он сказал, что, вот прям процитирую, вы знаете, мы все знаем, что рано или поздно мы умрем. Вы боитесь этого? Думаю, нет. Санкционный лист не зависит от меня. То есть вот как смерть. Смерть и налоги, да, и еще санкции. Помните, кто, кто сказал, Погуглить, что неизбежны смерти и налоги? А вот тут Костин еще говорит, что еще санкции неизбежны. И Путин бы уж добавил до Путин неизбежен для нас. Мальцев, что скажете о 28 января? 28 января все выходим и протестуем. Ну, безусловно. 28 января – это очень важный день. И надо сегодня, наверное, назвать. 28 января – день всеобщего протеста. День бойкота, день забастовки. День всеобщего протеста надо название сделать. Мы там хотели назвать «Бомжи на карусели, Хорошее название, а можно его ниже. А сверху написать, что 28 января, день всеобщего протеста. Вот. И видишь, Костин этот, это рассказал он все в Даосе. Командир ВТБ вышел, говорит, ну все, вот там, а санкции, ну мы как-то смирились и так далее. На самом деле, я думаю, он там бегал, со всеми пытался договориться. Что же от них американцы-то бегали? Лизнуть хотел бы. Да, но американцы бегали, понятно, по какой причине, чтобы их ни в коем случае не, не запашмачили, да, скажет, ты, наверное, там денег брал, чтобы этого вычеркнуть из списка и так далее. То есть никто не хочет связываться с такой гадостью. Вот. И в правительстве вот пишут, заявили о готовности а, к отключению SWIFT. На самом деле сказал об этом Дворкович и не в правительстве, а в Давосе. Сказал, что вот вы собираетесь нам там Свифт отключить, а мы ну и отключайте, у нас тут все нормально. В общем, вот так. То есть у них уже идут они в разнос. Вот. Он сказал работать можно и без SWIFT. Когда-то свифт не было и так далее. Когда-то не было а, интернета. Ну, ты сможешь работать без интернета. Придур. Когда-то резины не было. Ну, ты сможешь ездить без резины. И колеса не было когда-то. Да, это колесо тоже придумали. Интересный человек. Очень интересный. То есть они думают, они, что могут вернуться в а, какой-то там, я не знаю, 80-й год и делать все, как в 80-м году. Да вы копейку не переведете. Если отключить свифт, то вас моментально снесут, потому что люди зависнут. Все, ничего, ни копейку перевести нельзя, сразу же все начнет сполохиваться. И, естественно, Медведев тоже выступил. Ну, так вот, Это Криво, как тебе, он любит, да, но ответ Чемберлену. Такой ответ Чемберлину, да, он сказал, что в, от, в ответ наши экономические и политические решения мы будем там без ограничений, экономические и политические да, решения будем применять без ограничений. Слава, это как ваша креда. всегда. Всегда, да. И он сказал, что вот плохие очень люди, почему, потому что они вначале вводят санкции, а потом говорят, что у вас экономика плохая, а она вот как раз из-за таких их действий плохая. То есть не потому, что они все спиздили, эти козлы маленькие, да, а, вот, а потому что вот э, санкции вводят, вот поэтому. Очень смешно. Чемберлен, и вопросительный знак. Да, конечно, а член Берлену, член Берлен. Нет, это, если вы помните, в «Золотом теленке», да, там описывается, что висел плакат, или в 12-й, где это описывается, что там был нарисован самолет, вместо пропеллера, у которого была фига, и написано «Наш ответ Чемберлину». Вот. Ну вот ничего, они, да, после это этого ни, ничего у них не изменилось, даже тогда это у и Петров как э, казус, как смешную вещь показывают, видите, вот, ну, прикольно, да, и организатору форума в Давосе запретили российским СМИ находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием Трампа, Макрона, Меркель и Порошенко. То есть Но вы говорили. Все равно наврут. Ну, ну да, ну, можно врать и так не видеть. Вот. И... Дмитрий Медведев поручил создать инфраструктуру для ведения G5. 5G имеет в виду, а не G5 я просто. 5G ну, это, это. Это, это... Тут еще 4G, да, ну, да, он он уже G5. 5. а почему не 10G? Я вот удивляюсь. То есть он должен показать молодежи, какой он креативный, и все, и, и вся вот эта вот шобла-ебла их, она такая креативная, и только она может там сделать, чтобы было все хорошо. Я больше скажу, Медведев, вот вы почему-то бесплатный интернет не обещаете. Вот представляешь, вот как вам... Привлечь молодежь. Представляешь, что они какие-то дураки, а же копейки стоят, а привлечь элементарно, пообещать бесплатный интернет они этого даже не делают, потому что у них масла вообще в башке нет. Какие-то 5G обещают, еще чего. Мне показывают, не, не подсказывают. Да они все равно этого не сделают. Они все равно дураки. А если они будут обещать, они все равно это не сделают до выборов. Даже... А после выборов смысла нет им делать. Поэтому в любом случае люди будут понимать, что они просто это обещают. Слава, даже на конкурсе дураков они займут дурацкое последнее место. Потому что дураки. Ну да, нет, там второе, как ты Жена, жена муж говорит, мудак, ну, если будет конкурс мудаков, ты на нем займешь, всемирный конкурс мудаков, ты на нем займешь второе место. Почему второе? Он говорит, ну потому что мудак. Вот так, так и здесь. Это Точно, они даже в этом конкурсе второе место займут. И жуть, что творят, конечно. И вот международное рейтинговое агентство Модис. Повысила прогноз по суверенному рейтингу России со стабильного до позитивного. И совпало это с со появлением на экономическом форуме в Давосе российской делегации, всей шоблы-йовлы и так далее. То есть почему приурочило именно к этому? И другой вопрос, почему понятно, сколько это стоило нам с вами? Сколько Путин чемоданов отвез в этом МОДИС, чтобы они там поменяли рейтинг. Именно в те дни, когда идет форум в Даосе. Именно когда туда приехали со всего мира и там говорят, а, а нам свифт пофигу, там приехали свифт отключать. А эти рейтинг повышают. Главная позиция в этом рейтинге, знаете какая? Это возможность а, платить по долгам. И да, может быть возможность платить по долгам у Путина есть, но представьте, Обывание. да, если сейчас отключат Свифт, то у него не будет даже возможности платить по долгам, даже при условии, что будут, финансы он просто не сможет заплатить, потому что не через чего будет. Это как все равно расплачиваться в магазине электронной карточкой и потерять ее. Ну ты подошел к товарам, ну да, есть касса, по наличными не принимают, давай плати, а чем платить, Нечего, карточки нет. Вот. Трамп заявил, что курс доллара будет только укрепляться, ну, вполне я допускаю, если мы видим, что курс Доу Джонса э, индекс растет, то почему бы доллар будет падать. Машина из коттеджа Трампа сбила полицейского в Давосе, ну тоже классический вариант такой. Вот. Трамп твиты пишет, значит все жалуются, пишут, что приблизил мир к апокалипсису своими твитами Я думаю, что твитами Трампа нельзя приблизить мир к апокалипсису У них есть персонаж Путин, сидит с вот такой кнопкой, которая в, любом, в любую секунду может этот апокалипсис устроить А они твитов Трампа боятся, ну просто совсем с ума сошли вот, Трамп может подписать указ о сохранении тюрьмы в Гуантанаву. это будет большая ошибка, лучше наоборот подписать указ и съехать оттуда, отдать кубинцам эту территорию и решить раз и навсегда многие вопросы, очень многие. И Трамп обещал защитить Великобританию при необходимости, то есть, ну, все, молодец. И, я думаю, Великобритания в состоянии самочеляет защитить Луну и Трамп рассказал, сколько США стоили военные операции на Ближнем Востоке. И это все с 2001. -го, кажется, года, вот я не вижу, но на память... же не про себя рассказывает. ему. 7 триллионов долларов ушли на операцию на Ближнем Востоке. Еще напечатали, ну вырос долг до 19 mm -hmm. триллионов. Да, ну, Нормально тогда. Это к вопросу о, о том, что Путин со своими Пытается залезть туда и, и, и что-то там значить. Говорит, а вот давайте мы сейчас будем что-то значить. Для того, чтобы Путин что-то значить, надо, да, не 3 рубля иметь, а 7 триллионов, да. И Песков рассказал, в чем совпадают позиции Путина и Трампа. А знаете, в чем? В том, что и тот и другой э, хотят, значит, все, все это дело обсуждать и идти навстречу с точки зрения да. переговоров. То есть, оба считают, что все реки текут. Да. Володин обвинил э, Хансмана в двойных стандартах. Хансман предложил встретиться. Везде написали, Хансман, это посол США, ищет встречи с руководством России. Он предложил встретиться. И Володину в том числе, не только Володину, но и некоторым министрам и так далее, и так далее. И что Володин сделал? Володин включил заднюю начал говорить про какие-то двойные стандарты, что вот они его внесли в списки, а теперь хотят с ним встретиться. Ну, понятно, что они хотят встретиться. Они что-то... Да, нет, зачем? Ну, что-то ему сказать еще, помимо списков, да. То есть перед 28 числом какие-то слова, наверное, сказать, потому что наверняка не только Володина внесли, там могут оказаться кто угодно из володинских людей. И Буров может оказаться его кошелек, и кто хочет. И поэтому, наверное, хотел с ним встретиться и что-то ему сказать. Но Слава-то очень хитрый, он понимает, что сейчас он будет встречаться с ним. Могут обвинить в дву двурушничестве. Представляешь, Путин удалось, скажет, что он с канцменом встречался, что там говорил, фиг ее знает. Не-не-не, это двойные стандарты, я ни в коем случае, там папа блядь, увидит, заругает. Очень интересно. Нет, он ну, не так, наверное, того же Бурова. Иди ты, Буров, иди встречайся. Не-не-не, Володин это делать не будет. Ты что, ни в коем случае. Он в этих делах такой... Да, он Ни за что. СМИ сообщили о признании в РФ однополого брака между мужчинами. Представляете? Такая вещь. Значит, два мужика вот Евгений Войцеховский и Павел Стацко, где-то я слышал эти фамилии, они заключили брак в Копенгагене. Потом притащили эту бумажку и, наверное, каждый не вместе они пришли, а порой и там то ли не разобрались, то ли просто решили тоже потролить, Поставили им печать в российский паспорт о заключении брака. В результате это был первый официально, так сказать, подтвержденный брак между геями в России. И вот столичным МФЦ вначале сообщили, этому многофункциональный центр, о том, что это ложь. Ничего такого не было. Потом, когда им тыкнули, оказалось, что да, такое есть – Пришлось Эти уже выкручиваться МВДшникам. Вот это Ирина Волк сообщила, что штамп по регистрации брака между двумя мужчинами значит, признали э, недействительным. И значит... Э, в общем, получилось все, наверное, как жопу, Спарта, в общем, да, как спарта признали недействительными, и все получилось, как, помните, в той Как приколке, они все любят, и те, и другие, через жесткую прикол, приколке Финс. про Николая Первого, помните, когда. Ему написал один из чиновников, что офицер некий упер у него дочь, на этой дочери женился, и без разрешения, и вообще все очень ужасно. Николай на этой жалобе... Ну, Николай первый был солдафоном, любил прям решать вопрос кардинально. Он написал офицера разжаловать, брак аннулировать дочь вернуть отцу, считать девицей. Вот, я думаю, что в данном случае такие же. А этих считать традиционно. социальной гей развести, считать мужиками. Через жопу. То есть, очень смешно, конечно, все получается. И я думаю, что сейчас вокруг этого будет очень много шуток, приколов. Я помню, у меня рядом товарищ один жил, пьющий сильно, по кличке Колбас. И вот как-то встречаются мне люди и начинают рассказывать, что Колбас вышел замуж. Там, за кого-то и что они были на свадьбе. Я не поверил. Потом встречаю одного чувака, говорю, э, что ты это по этому поводу, ты знаешь, он говорит, да я был на свадьбе, там просто всех протроллили. Оказывается, некая лесбиянка, которая жила в Греции, носит мужскую одежду, выглядит как мужчина, она была из Греции удалена, но это еще до того, как пальцы брали. Вот. Она приехала, надо поменять фамилию, ехать опять в Грецию, и она вышла замуж за колбаса, но выглядела она гораздо больше мужчины, чем колбас, потому что он такой худенький, маленький, такой здоровый. Да, и, знаешь, за какие-то денежки она вышла за него замуж, а всем, кто пришел на свадьбу, ну, не всем, а там, кто пришел бухнуть, им сказали, что колбас вышел замуж. Так что такая интересная шутка. Как я, с вашим позволения, прямо на секунду отойду. Пишут береги юбку спереди, штаны сзади. <с> Вот. Очень смешная, конечно, история про этих геев несчастных, да? И видите, как офорсмачились путинские. все, Гей-Ропа -гей пришла! Открывай ворота! Ну, у них в гей-Кремля, то есть заблочили всю их организацию. А Они же городского депутата лишили гражданства РФ. Представляешь, был такой депутат, ну и сейчас есть Ой, как живо, Владислав. Господи, не вижу фамилии. В Нижегородской области депутат от фракции ЛДПР. Этот депутат от фракции... А, от, от Махов, что ли? Вот. и он, оказывается, служил в армии в девяносто году и был гражданином России, а тут вдруг выяснилось, что он перестал по какой-то причине, ну, то есть как-то вот он там неправильно, анализы у него не те, перестал быть гражданином России, избирался депутатом и, и тут его выкатывают, что ты не гражданин России, иди оформляй гражданство, представляешь, какая прелесть. Молодцы. Это я, знаешь, что вспомнил, был какой-то, статья была, по-моему, Толь Бориса э, э, в Кремле голубые ели, ну, да. они не только ели, но и пили, да, ну, <сёк> это все. Это. и Кадыров назвал заказчика в истории о притеснении геев, это вот какие-то люди там за рубежом которые там вот на самом деле геев никто не притесняет как, как говорит кадыров да сам говорил что того парня убили родственники не он не кадыров убил но никто не притесняет то есть убийство это не притеснение жесть конечно мальц куда отлучаешься рюмку за воротник Мажешь? Нет, рюмку за воротник не мажу. Представляете, вот такая вот прелесть. Не сделал привычкой я рюмку за воротник, а как мой дядя говорил, говорит, надо тебе начинать пить. Это он всю, всю жизнь говорил, когда такая ситуация жесткая, да, потому что он считал, что и считает до сих пор, что... Психические нагрузки очень сильные. нашим говорит, надо тебе начинать пить. А я думаю, что если бы пил, то как раз эти нагрузки меня погубили совсем. Так, вот российский рынок труда перестает привлекать мигрантов из СНГ. То есть оказалось, что сейчас ужасная ситуация не только для тех, кто живет в России, но и даже и для мигрантов. То есть, Ну понятно, что если нет денег у коренного населения, и, и те, кто крал деньги мешками, они теперь их стараются увести на Запад, не вкладывать в Россию, не строить там свои эти элитные дома и так далее. То есть мигранты остались, все. У разбитого корыта в том числе. В Госдуме назвали информацию о перевозке угля из КНДР через Россию уткой. Я думаю, что это 100%. Есть граница, есть железная дорога, есть четкие договоренности с Ловой Путиным. Куда им еще вести? Конечно, через Россию. Его в Нань сидит такой, такой хитрый КГБшник да всех он обвел вокруг пальца. Вот. И Киссинджер назвал основную угрозу международной безопасности. Ну, КНДР он назвал, понятно, что он не назовет Вову Путина, потому что... Его ставленник. Да, Вова, его ставленник Киссинджера. И Трамп заявил, что Израилю придется заплатить за решение США по Иерусалиму. Да, Израиль уже платит, и я так понимаю, что он к этому готов. И я даже думаю, что Трамп знает, что он готов, потому что этот вопрос обговаривался. Ну что ж, Трамп без, э, не, не принял такое решение, так сказать, вкинул он сказал, мы сейчас вот решение такое принимаем, а вы там, okay. в общем-то, уже, да... Разрешайте этот вопрос, как хотите. Конечно, нет. Конечно, это общее решение и, и все нормально, что называется. Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Генеральной прокуратуры, подали на отказ в аресте Михаила Саакашвили. В домашнем аресте. И такое Соломоново решение. Его на ночь арестовывают. Он под домашний арест ночью. Учебный, учебный такой. Вот, да. да, не могу не прочитать комментарий Валентина Рязанца я русский бы выучил только за то, чтобы дружно скандировать. Путин хуйло. Очень хорошо. Сакаш сообщил о возобновлении протестов против Порошенко. Я, честно говоря, не могу понять, нифига Порошенко это нужно. Ну, он что, не может договориться с Саакашвили, тем более Саакашвили – это тот самый мотор, который может там навести такой шухер, да, среди коррупционных братьев. Я думаю, что некоторые коррупционеры, которые прям э, висят под боком у Порошенко они ему ну, создали уже немыслимые проблемы своей силой, властью и возможностями. но и дал их на растерзание. Слав, но они связаны цепью нерушимой, которую порвать нельзя между собой, все эти коррупционеры. Если этот моторчик запустить, он кого-то одного зацепит и нагиб и всех, накрутит, да. и хорошенько туда. <свист> вот, в Беларуси отменили сбор за затунеядства а Путин только собрался вводить. А Лукашенко все понял и включил заднюю. Так что с безработных там ничего брать не будут. Лукашенко криптовалюту разрешил и так далее. Теперь не собирается стунеядцев собирать. В общем, все, все хорошо. Черногорская политика объявила о создании оппозиционной пророссийской партии. Это Марко Миличич. Вот этот Марк Эмиличич собирается пророссийскую партию создавать и сближаться с Сербией в том числе. Ну, сближаться с Сербией неплохо, но вот пророссийская партия, это надо читать про путинская партия за деньги Путина я понимаю почему он создает потому что там путинские гибуха ходит пешком я в этом убедился когда был в Черногории абсолютно нездоровая там ситуация абсолютно нездоровая телефонная связь прослушивается путинскими Спецслужбы работают как нефига делать, то есть те представители дипкорпуса открыто занимаются шпионажем, просто открыто занимаются шпионажем, открыто дают поручения местному населению, и те с какие-то микроденьги выполняют уже работу. То есть мы были этому свидетели, мы, слава богу, люди опытные и видим все сразу. И такого там насмотрелись, были убеждены, что все, там, в общем, караул, если это не вычищать, а, прям поганый метвой, то путинцы там на чуде. Виталий, Слава Листас! передайте привет моей жене Татьянин, 28, идем вдвоем, только победа. Да, привет вам. Передаем, передаем привет. Передаем, да, Татьяну, опа. привет. Тем более, вчера был Татьянин день, сразу с двумя праздниками. А тем более, что они 28-го идут вдвоем. Ну да, очень хорошо. Молодцы. Вот, Испания бил посла Венесуэлу персоной нон то есть тоже, вот видишь, Мадура несет вот эту вот плесень вот эту вот гадость по всему миру, как Путин. И то есть ассоциирует свою персону с целой страной. Венесуэла достаточно приличная страна, да. И тут Мадура. Ну, Мадура, может быть, конечно, не такой гадкий, как Путин, но все равно. И Россия и США разработали маршруты судов в Арктике из-за роста движения. А у Китая, у Чили... У Аргентины, у, тех, у Австралии, у Новой Зеландии спросили. Там очень много людей претендует на все это. И поэтому я думаю, что это появилось ряо новости, и что американцы не такие дураки, чтобы э, писаться в это дело. Они и раньше не лезли делить Антарктиду. А сейчас точно не полезут. А Путин сейчас полезет делить Антарктиду. А там, да? Ему очень важно сейчас вот такую херню «оттяпать и там». Он думает, что Кто он даст, он, да, он получает какие-то вершки, а получает корешки, да, как только медведь. Помните, в русской народной сказке всегда хуйню получает. Ну, кстати, ворует он нормально. Ну, как медведь, да, тоже ну, опять ну, свар... открыл улик, да, да. Канадцы создали систему, превращающую любой автомобиль в беспилотник. Ставить, то есть это вот, называется она «Лан Крузер», чуть ли не «Лан стоит всего две тысячи. И все, можно уже пользоваться этой системой э, таким образом, что э, на трассе вообще она сама может рулить, Нет, в так... городе она там помогает, тормозит, когда надо. Я так понимаю, это вообще меняют они прокладку между рулем и сиденьем. Вот Не, ну сейчас, видишь, вот это вначале какие-то микроизменения. То есть автоматическая коробка, там, круиз, контроль, все это херня, да. Сейчас, вот это такая тоже промежуточное такое решение, потому что есть еще водитель, он еще там рулит, какие-то принимает там решения, а уже те аппараты, которые летают, там уже все, там уже нет пиво там уже есть тот кто просто вводит э, информацию причем это не только касается там каких китайских игрушек да, э, квадрокоптерных но это касается э, здоровенных самолетов airbus боинг когда пилот просто садится там нажимает кнопки и все больше он ничего не делает сидит длину сигарет курит а иначе у него будут проблемы да и вот милонов э, как всегда э, Вылез, я не знаю почему, то есть раньше всех начал говорить про День Святого Валентина, потому что могут не заметить, что есть такой Милонов, поэтому надо заранее уже сказать, да, там, за почти три недели, и он говорит, День Святого Валентина подменяет понятие «любовь». Ну, я не знаю, насколько это вообще можно комментировать, но комментировать можно так, что вот мерзкая Милоновщина, она подменяет понятие «верой». И вот обратите внимание, вся эта вот шобла мерзкая, она влезла туда, на то место, которое обостроено полностью Гундяевым, где уже вера, в которую нет веры. То есть это вот самый главный уничтожитель православия ныне. Это вот Гундяев и потом пошли Поклонская, Милонов и все остальные. А вообще вот два слова рядом вместе Милонов и Любовь это вообще аксимерон Мальцев, ты поросенок, которому не хватило места у кормушки. Да нет, ты знаешь, есть запись э, разговора, она в интернете есть, где мне предлагают достаточно серьезную кормушку. И я от этой кормушки отказываюсь. Так что... Не угадал ты. Да, конечно, есть какие-то эгоистичные вещи. Я, может быть, хочу так сказать, в веках прославиться как освободителя России. Я вполне допускаю, да, там, из эгоизма, там, из какой-то фонобели. Да, ну, вот насчет этого ты не угадал. Так, ну, давайте поговорим сейчас про донаты, только вначале я хочу напомнить, вот на помощь политзаключенным строка сверху и мейл для программистов. Программисты и все, кто имеет представление о Канале, причем не только программисты, это могут быть дикторы, это могут быть монтажеры и так далее. То есть все, кто может помочь нам с каналом интернет-телевидения, просим писать туда, мы с вами будем связываться. И сейчас вот по поводу данного. Так, опять у меня все слетело, все эти донаты. Опа, все, все, все пропало, да? Давай пока почитай тогда вопросы. Так... Да. Хорошо про Милону тут опять пишут, хорошо, что он про пипиську дьявола не вспоминал, да, он постоянно как про день святого Валентина хоть не так страшно, да, сказал, как обычно он говорит, то есть какие-то... Это вот ему тут советуют Милону тоже срочно сигару с выдвижным фильтром. Ну да, он любит фаллические символы различные. О, спасибо. Кот, Верный Мариночка. Слав, добрый вечер. Всем соратникам привет. Денежка на доброе дело. Спасибо. Кот белый уволился из Фссп, а обрыдло. Лучшие ящики с помидорами таскать с вами с четырнадцатого года. Спасибо. Это Федеральная служба судебных приставов. Много очень приличных людей ушли оттуда, то есть там работали, я знал несколько приличных очень людей, которые не смогли, да, да здравствует революция, вставай, поднимайся, рабочий народ, э, гони эту мразь из Спасских ворот, всем соратникам низкий поклон, э, Бен 61, да, вот спасибо. Владислав Ивапантерка Тверь. «Есть сомнение, что Путину нужна явка не для ваты и даже не для Запада, а для своей внутренней братвы, чтобы быть у них легитимным. В противном случае им придется слить его э -э Западу. Если вата не будет готова за любовь к нему жрать 400 грамм хлеба в сутки, то элита не осмелится перечить Западу». Да, конечно, вы абсолютно правы. То есть это даже показатель э, самому себе. Даже здесь есть еще и вывороченная херня. То есть, такие, как Володин, они хотят доказать Путину, что он легитимен, чтобы он не боялся. Чтобы их защищал. Да, они ему говорят, да ты что, ты, ты же не диктатор, тебя вон смотри, все как любят. Это, это вариант Чаушеску, мы говорили. То есть они доказывают это самим себе, они доказывают это Путину, Западу, народу и так далее. То есть это, это такая херня, в которую они все вот, вот в эту воронку закрутили. Ну, как говорится, сам врет, сам верит. Угу. Ленар, здравствуйте, я вам на почту скинул листок, который... Раздавали работникам Казанского авиазавода перед приездом Путина. Там тоже написано запреть приносить контейнеры с едой на завод. Да, хорошо, посмотрим, покажем. Александр, какой господи, не вижу я. Белосенко. Uh, «Привет из Сиэтла, Слава, нужен свежий доклад о подвигах Путина, начиная с видео Марины Салье и заканчивая бомбежкой сирийских детей. Больше нет сил смотреть на беспредел власти». Да, все это в интернете есть. Это тишина большая тишина, работа, да. это очень большая работа. И по частям она столько. сделана от разных авторов, только зайдите, наберите в гугле. Там все это есть буквально. Да, давайте, может быть, очень правильное предложение, Александр. Может быть, сейчас мы в понедельник, давай, пооставим почту другую туда в описании, кто может заниматься вместе с нами этим докладом. То есть нужно, чтобы люди собирали, я постараюсь редактировать, все это описать и так далее. И те люди, которые имеют дополнительные сведения, очень хотелось бы тоже получить. Мы тогда почту опубликуем в понедельник. Самое главное – это не забыть почту для ну, да, доклада, может, потому что да, до 1 марта обязательно такой доклад должен появиться. Для доклада, доклада о, преступлениях Путину, Путину. о преступлениях Путина конкретно. То есть, если есть у кого-то дополнительные какие-то сведения, есть желание поработать в этом докладе, мы укажем авторов этого доклада в описании. Или наоборот, если вы хотите, чтобы не указывали, не укажем, можно написать э, какой-то да, псевдоним и так далее. Андрей, Русь, определяйте люди к людям воры к ворам, да. да. Татьяна Кувшин, по необходимости спасибо. Елена, почему путинская система так называет э, потреблятство и почему молодые умы вынуждены обслуживать потребительство других рабов, вместо того, чтобы раскрыть свой потенциал и создать что-то новое и нужное, отдав... Э, ну роботом все дело в НДС. Нет, все дело в, во времени. Мы то, находимся на, на разломе. Это промежуток. Это, это же эти люди, о которых вы говорите, им должно прийти четкое осознание. Это должно быть сознательное поведение. Сейчас у них бессознательное поведение. Все, что они делают, это, так сказать, бессознательная составляющая толпы. Вот толпа, состоящая из них, понимает, что она гораздо выше путинских ушлепков, которые все на бумаге, так сказать, делают. А эти уже... Причем толпа сейчас получила другую форму. Важно. У нас сейчас как вы нашу почту отбороли в коэл. Ну, ее заблокировали. Только что прям. Эту почту соблюдал? Да, да, да. отключили. Мы типа нарушили правила Google какие-то. Нифига себе. Вот только что прям отключили, заблокировали. Какая прелесть. представляешь, как они они в прямом... Так что привет, мудаки, да, которые это делают. Представляешь, какая у них связь. Они успевают, мы только вывезли почту, они ее тут же, эфир не успели провести, они ее заблокировали. Я сейчас проверю, я попробую да. заблокировать. Ну попробуй, давай. И, значит, И эту мою почту отключили. Какую? Мою личную мою почту. Они все мои почты заблокировали. Хорошо. Значит, вот такая получается ситуация, что сейчас толпа – это несколько другая вещь. Это не люди, которые собрались вместе. Эта толпа может собраться в Твиттере, Эта толпа может собраться ВКонтакте, это социальная сеть. Это все эти мероприятия, они могут проходить виртуально, а значение их даже больше, чем а, реального мероприятия. Поэтому... Все восстановил. А, восстановил, ну хорошо. Тогда ты... Ага. Не, ну а, атаки, да, атаки будут, и, и не нужно этого бояться. Но, мы иногда теряем ресурсы, у нас их они отбивают, отжимают и действуют по-разному. Татьяна Кувшенко, необходимость, я прочитал, да, Арслан Бе, по вашему усмотрению, большое спасибо. Так, Мария Вячеслав. Выскажите, пожалуйста, ваше отношение к Панасенкову, мне кажется, в его желании всех унизить и что-то болезненное. А я, вы знаете, не слушаю Панасенко, Вот ну, я пользуюсь всегда правилом левой руки, если человек похож на то он и есть пидораст, и все, и больше я как-то особо... Если утка ходит, как утка, да, рякает, как да. утка это утка. Да, поэтому я как-то особо сильный, ну, есть такой человек, который там ругает Мальцева, ну, и, и на здоровье. Бондарчук александр ямал вячеслав вячеслав пишет вам александр бондарчук ноябрьск вы предлагали помощь в своем эфире 23 января в сборах на выплату моего штрафа 150 тысяч писал вам с почты так на вашу почту но нет ответа отлично что написали номер моей карты пять один три шесть девять один два ноль три три 23-03-11. Прошу вас в организации посильной помощи. Вот, Александр, я вам обещаю, что мы сейчас перепишем этот номер, повесим вот эту карту и в описании в понедельник, наверное или во вторник, потому что у нас там сейчас мы собираем на этих узников и на их семьи останавливаться, наверное, нет смысла в понедельник. Мы будем собирать, а во вторник я тогда повешу там вашу карточку. Еще раз напоминаю тем, кто хочет, может быть, сейчас помочь Александру 5, один, три, шесть, девять, один, два, ноль, три, три, два, три, ноль, три. 1.1. Сейчас вот я попробую скопировать. Да. И загнать это в, в чат. И загоню сейчас я это в чат, а вы тогда ретвитнете. ничего то у меня не получается загнать это в чат. Ну, давайте я продиктую, тогда карточку запишите, у кого чат сейчас открыт. Кто может написать? Чат? Да, номер карточки. У тебя право администратора, да? Да. Значит, Бондарчук Александр. На помощь в оплате штрафа 150 тысяч. Номер карточки. Пять, один, три, шесть, девять, один, два, ноль, три, три, два, три, ноль, три, один, один. Ну, Всё, как и, стихи да, рассказал. Да, ну а что делать? Я не хорошо, не сильно вижу, но вроде все посмотрел. А вот нормально. Стих, стих хороший прислал Фредом Тв. Рубль будет укреплен, рубль недооценен, только вряд ли доживем мы до этого с рублем. <с Вячеслав, используйте почту на протон, разработчики рабочей защиты гражданских свобод в интернете в Швейцарии. Да, мы как раз потеряли, так утратили контроль над почтой в протоне. Так что эти ребята тоже не дремлют. Они сейчас такие силы, вы даже не представляете, какие средства и силы они сейчас бросают на борьбу с нами. Просто жесть какая Вот такие дела. Так. а что-то я не вижу, чтобы ты напечатала, а я не вижу этот номер. Не то есть кто? Я в Телеграме. Зачем в Телеграме? Я тебя прошу в чат а, написать. Да, возьми, возьми, скопируй. В чат. А вот Елизавета Брауншвейгская скопировала. Спасибо огромное. Скопировала? Я три раза. Нет, вот. Все, в... да. Да, это очень важно. И тогда во вторник там или в среду мы посмотрим по наполняемости, сколько узникам придет, повесим ваше вашу карточку, потому что, конечно, нужно помогать Слава, а не боюсь набрать кремлеботов как программистов? А, а что их боятся набрать? Но ну, если будут программисты, кремлеботы, что в этом плохого? Они же напишут нам то, что очень легко проверить, да? А, а у нас а... ничего секретного или да. не тайного, незаконного нет. Мы хотим создавать общественную некоммерческую организацию для помощи всем нашим сторонникам. Спрашивают, как вам задонатить? Вы можете вот там сейчас сверху висит номер карточки это узником и их семьям можете быть дурчуку александру которого сейчас штрафом обложили 150 тысяч который проживает в на Ямале, да? можете посмотреть в описании, у нас есть там всякие карточки и так далее, то, что придет непосредственно <связано> нам на организацию канала, не, не только этого, но и канала 24, 24, того, чем мы сейчас занимаемся. Так что 28-й день борьбы за свободу. Всех просим прийти 28 числа. Всех просим в интернете каждую секунду оставлять какие-то посты по поводу 28 числа. То есть нам нужно сейчас всем объединяться, всем поддерживать и не важно кто стоит рядом рядом будут оказываться товарищи если вам не нравятся националисты там с левой стороны но ну, переместитесь пусть рядом с вами стоят либералы а рядом с либералами уже будут стоять националисты не пугайтесь никого если вам не нравится как Навальный говорю, да, рядом будут стоять да если вам не нравится Навальный то вы имеете в виду что Навальный даже если вам его идеология как-то чем-то там я не знаю, там лицо его не нравится что Навальный а, бьется с Путиным вместе с нами за этому ему памятник надо поставить что у него брат в тюрьме сидит что нужно понимать, что мы все товарищи, мы потом будем там делить эту власть кого там президенты, кого премьеры там я не знаю, кого куда надо сейчас победить Путина поэтому все для этого хороши, абсолютно понимаете, все должны встать в один ряд Антисемиты должны стать рядом с евреями, для того, чтобы свалить Путина. Поймите это. Мусульмане должны стать рядом с богоборцами, которые там против всех богов. И не смотреть в сторону плохо на этих людей. Ну да, но есть какие-то у каждого тараканы в голове. Главный таракан, блядь, в Кремле сидит. Его надо вот в этой голове, в которой Кремль называется, его надо выносить. А потом и с вами тараканами разберемся. Ничего страшного. И мы все товарищи, мы все братья. Мы разберемся так, чтобы к общему согласию все было хорошо. И это хорошо написала Евгения Сизова. Нет у них методов бороться с Костей Сопрыкиным. Ну да. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. 28 число. Все выходим. Ура. Да здравствует революция. Да здравствует революция.